Итак, мы приехали в Санни Дэйс Эль Паласо. Ну и вот такой у нас пляж, смотрите, он прямо на территории отеля. Такая вот завод сделана, как видите, песчаный пологий вход для детишек вообще отлично. Так что в этом плане недорогой, бюджетный отель, стоит вообще адекватных денег. Ну и плюс сейчас вот мы здесь находимся, и если обратно перевернуться, то вот здесь еще есть выход на пирс такой, сейчас вам подробнее покажу. Вот так мы выходим, и здесь сразу глубоко, и вот он наконец-то. Чистое, чистое море, где можно поплавать и посмотреть рыбы. В этом плане, конечно, этот отель очень хорош по сравнению с другими.